Спасибо, что заглянули на мой канал. Продолжаю рассказывать вам о развитии наших щенков. Сегодня маленьким шпицулем исполнилось ровно две недели. И вот какие новости у нас произошли за это время. Наши малыши открыли глазки. Конечно, это не значит, что они стали нас видеть. Ведь зрение появляется у щеночков к 20-21 дню жизни, а пока их глазки только будут реагировать на свет. Еще несколько дней назад малыши с трудом переворачивались, а сейчас они стали более уверенными, окрепли и подросли. Кроме того, шпицулики уже пытаются вставать на лапки и высоко задирают носики. Щеночки большую часть времени спят, хорошо кушают и не доставляют никакого беспокойства. Бонни стала еще меньше проводить времени с детками. Их короткие встречи ограничиваются кормлением и гигиеническими процедурами. По своей натуре Бонни – собачка-компаньон, и поэтому она старается находиться рядом с нами, даже тогда, когда мы заняты своими делами и не уделяем ей внимания. Сейчас Бонни уже более спокойно реагирует на наше присутствие, но очень переживает, если щеночка кто-то берет на руки. Как правило, после родов у собак начинается линька, и наша Буни не стала исключением. Чтобы наша красотка выглядела хорошо, я стала чаще ее вычесывать. Если этого не делать, весь дом будет в шерсти, и милаха будет выглядеть неопрятно. Вот посмотрите, сколько шерсти сегодня я вычесала. На днях из кинологического клуба нам сообщат, на какую букву должны начинаться клички наших шпицуль. Об этом я вам расскажу обязательно в следующем видео, поэтому нажимайте колокольчик, чтобы его не пропустить. Ну а пока мы приводим в порядок наши коготки. У шпициков они очень острые, и в момент кормления малыши могут поцарапать, поранить кожу мамы, так как они активно перебирают лапками, добывая себе молоко. Повреждение кожи может привести к не очень хорошим последствиям. Мама может отказаться кормить щенков, и придется их переводить на искусственное кормление. Когда шпицули только родились, мне сказали, что они больше похожи на мышат. Они были крошечные, не пушистые, с плотно прижатыми ушками. Сейчас, как вы видите, они обзавелись более густой шубкой, ушки торчат и теперь уж точно понятно, что это собачки. Также я провела плановое взвешивание. Начали взвешиваться мы по порядку появления наших шпицуль. Первая девочка, милая и спокойная крошка, при рождении она весила 185 граммов. Это красавица саболиного окраса, самая любознательная. Хочу напомнить вам, что мои щеночки не померашки, а малые немецкие шпицы, поэтому прибавка в весе значительно отличается от норм померанского шпица. Сейчас ее вес составляет 570 граммов, соответственно за две недели она набрала 385 граммов, и это очень хороший результат. Следующий в помете и единственный мальчик, самый шустрый и голосистый. При рождении он весил 210 граммов. Это был самый крупный щенок в помете. Он такой важный, брутальный, но в то же время смешной и забавный. Сейчас его вес 520 граммов. А значит, что за две недели он набрал 410 граммов. Следующая в очереди наша красавица с очень интересным окрасом. При рождении ее вес составлял 200 граммов ровно. Сейчас малышка весит 500 граммов ровно. За две недели шпицуля набрала 300 граммов. И снежинка нашего помета, бусинка кремового цвета, самая мелкая из всех щенков. При рождении весила 185 граммов. Через две недели ее вес составил 465 граммов, что значит, ее прирост веса составил 280 граммов. Показатели прибавки веса у всех щенков соответствуют норме. С каждым днем наши шпицули крепнут, взрослеют и меняются. Со всеми изменениями мы приобретаем опыт, переживаем, радуемся. И это такие приятные хлопоты. Мы заботимся о наших малышах и хотим видеть их здоровыми и жизнерадостными. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди еще много интересного. А на сегодня у меня все. Всем пока-пока!